Ксения Евгеньевна, как мы поняли, у каждой касты есть своя обобщенная цель. У земледельца выжить, у купцов наработать свои имущества и связи, связи и имущества, у воинов осмысливать идеи, добавлю и реализовывать идеи, но мы не затрагивали в этот момент в связи с колдунами, какова обобщенная цель этой касты. Просто быть проводниками сил, может быть еще что-то, Коллега Андрей, огорчу вас, нет такой касты, как каста колдунов. Касты или страты предполагают присутствие сознания в социальном мире и выполнение каких-то функций для цивилизации. Касты были придуманы богами для того, чтобы строить цивилизацию. Чисто Аполлонийское начало или Путь Химдали, как его называют в северной традиции, связан он с быстрым развитием человеческого общества. Цивилизация вообще направлена только на человека, это для человека сделано и а, с, с участием человека в, в качестве основного игрока. Дионисийское начало или путь культуры, наличие каст не предполагает вообще. Как только в культуре появляются касты, мы говорим о министерстве культуры, а не о культуре как явлении. Отсюда вывод: если некая общность не участвует в социальных играх, то она не является ни кастой, ни, ни кастообразующим элементом. Колдуны. В социальных играх не участвуют. А это значит, что такой касты, как колдуны, не существует. Существуют касты, традиционно четыре касты в северной традиции, в кельтской традиции, а также в ведической традиции используются четыре наименования каст или социальных уровней, или страт. Ну или варны, если говорить по, на индуистский манер. Это земледельцы, это купцы, это воины и это правители. Это так называемая социальная линия. От уровня воинов есть еще один путь, этот путь как раз ведет в магию. но выйдя с этого основного пути и отвернувшись от воинского пути на путь магии, обратно уже не вернуться, как бы по старой алгоритмике. Сейчас опять же все время вынуждено говорить, что сейчас все меняется и алгоритмы меняются тоже. Ну будем говорить о, о традиции, которая уже устоялась и какое-то время нам еще в ней жить. Но при этом при всем этот отворот от основного пути не дает уже возможности считать отвернувшегося полноценным игроком социального мира. То есть он сошел с полунизкого пути пошел по какому-то другому. А это значит, что он не участвует уже в социальных играх и кастой считаться не может. Касты колдунов не бывает, касты магов не бывает. Именно по этой причине. Не потому, что магии не создают общности. Создают. И колдуны не создают общности. Криво, с неохотой, но создают. Они скорее формируют на уровне не выше родового эгрегора. То есть бывают семьи колдунов, да, и передается действительно по роду, по крови нормально. А вот на стихийный уровень колдуны выходят уже плохо. Но ну, сформируют, возможно, какую-то школу. Наберут учеников, заработают денег, передадут какие-то знания, не все. Вот, и все, и закроют это дело школа, как только задача будет выполнена. Поэтому здесь нельзя сказать, что это эгрегор колдовской, нет, это эгрегор фирмы, которая зарабатывает деньги и не более того. В качестве профессии колдуны могут передавать по преемственности, но скорее они это будут делать по крови, потому что в основном колдовской дар алгоритмизируется и передается по алгоритму только по крови. Очень-очень редко, когда разрешается передать некровнику. И то, нужно совершить определенные ритуалы, если мы говорим о даре, а не каком-нибудь поселенном бесе, и вот как раз куда угодно. Вот поэтому э, и не говорим мы о касте колдунов по причине отсутствия таковой. Надеюсь коллега ответила.